Друзья, на нашем канале мы постоянно рассказываем о водородных технологиях, о том, как получить водород, как его использовать. Но сейчас я хочу рассказать вам о том, как и из чего получить чистый кислород. Сейчас в стеклянную колбу я наливаю перекись водорода. Перекись водорода – это обыкновенная вода, с той лишь разницей, что в ее молекулярной структуре присутствует не одна молекула кислорода, а две. И сейчас я покажу вам, как высвободить эту лишнюю молекулу кислорода. Для этого нам понадобится марганец, либо оксид марганца. Добавив мизерное количество марганца, мы получаем бурную реакцию выделения кислорода. Марганец в данном случае является катализатором, способствующим отделению лишней молекулы кислорода от основной молекулярной структуры воды. При проведении подобного опыта будьте осторожны. Реакция сопровождается выбросом большого количества тепловой энергии.